Привет, друзья! По видеоролику создания выкройки в программе пришел вопрос, как создать заливку вокруг дизайна. Если я правильно поняла, то интересует вот такое вот решение. Вы создали выкройку, это косметичка в технике трапунта, и помимо стежки нужно еще чем-то украсить. Тут все просто, вариантов несколько. В принципе, в программе всегда, как в математике, вариантов решений несколько. Но мы поступим следующим образом. Итак, добавьте к созданной выкройке дизайн Через библиотеку встроенных дизайнов или через меню «Файл» вставить вышивку. Не снимая выделение из дизайна, нажмите комбинацию клавиш Ctrl-G «Сгруппировать». Так удобнее будет работать, чтобы дизайн не распался на отдельные объекты. Расположите дизайн в нужном вам месте. Не снимая выделения из дизайна, зайдите в «Редактировать контуры и отступы». Установите галочку напротив «Объекты подобия». Укажите значение сдвига, это расстояние от дизайна. Выберите общий объект подобия. Цвет установите любой, предпочтительно контрастный к уже имеющемуся объекту. Теперь зайдите в меню «Параметры настройки», вкладка «Удалить наложение». Установите параметр «Обрезать с перекрытием равным нулю» и нажмите «Ок». Выделите дизайн и нажмите комбинацию клавиш «Ctrl-X» «Вырезать». Сейчас дизайн лежит в буфере обмена. Мы его потом вернем обратно. Удалите все лишние элементы, которые находятся внутри контура, если они имеются. Выделите ранее созданный контур и примените к нему шаговое заполнение. Не снимая выделение с объекта, нажмите удалить наложение. И вслед за этим нажмите одинарный контур. Задайте контуру цвет такой же, как и у основного объекта выкройки. Нажмите комбинацию клавиш Ctrl V. Вставить. Готово.